и каким образовательным результатом мы стремимся. И мы предложили рассматривать в качестве нового образовательного результата академическую резилиентность – способность учащегося сохранить устойчивый образовательный результат вне зависимости от изменения условий обучения, ситуации контроля и вопреки усложнишности ситуации. Стоит отметить, на сегодняшний день исследования в области образовательной и академической резилиентности в Елабужском институте опробированы статьями Скопус, ВАК и Ринц. А результаты исследований опробованы на практике. Проведены всероссийские региональные обучающие семинары, разработана программа повышения квалификации, слушателям, слушателями которой стали представители 50 школ Республики Татарстан. Дария Макеева, Айдар Нурмиев, Универньюз.